какая Все, пойдем, пойдем. Все, пойдем. пойдем. ты чего? this И пока тебе его хватит. с чем попасть. Как да. Я Все. Все, я и каааа я и каааа Не, не, не, не, не. Сейчас я пойду к однокласснику. Сейчас я Чего чего я? Чего? Чего чего? Да, я гад яго. Сейчас буду. Сейчас, а, а яго,